Люби меня, мне это очень нужно. Хотя бы раз в неделю вспоминай. Впусти мой ветер, если будет душно. И улыбнись, когда ворвется май. Люби меня всего по чайной ложке. По миллиметру, медленно до дна. Растягивая время понемножку. Переплетая наши имена. Люби меня на выдохе, на вздохе, Однажды и до самого конца, Когда тебе внезапно станет плохо, Когда не вспомнишь моего лица. Люби меня бессмысленно и честно, Не забывай, люби меня, Прошу, в моей душе осталась твоя песня И будет там звучать, пока дышу